Как спарить. Ну, чего там? <звы> Готово. <звы> ну и пошли не нахрен. <звы> Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом! Вот поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не хочу пулю поймать. Ну не знаю. Между аномалией и маслиной я уже лучше пулю выберу. я прям вижу красоту эту не первый год в зоне вроде примелькалась уже а каждый день удивляет зона надоесть не может говорят ты знаешь где вход в фундамент Вот это культура! А ты одно и то же по кругу лабаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, месье, прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура, они вам лабораторию найдут. Пошел ты! Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Чего-чего. А дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил? Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь... Посмотри на нее! Нет, Скиф. Я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь. Новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать. Всегда. Охренеть. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним поговорить. Удачной охоты, Сталкер.